Зимой в мороз и жарким летним днем, ночами и в лучах дневного света всю жизнь мы в мире музыки живем. Но иногда не замечаем это. Звучит она в дожде и в трелях птиц, в морских прибоях и в часы рассвета. Она не знает никаких границ, она не признает любых запретов. А как же и что же говорили о музыке великие музыканты? Вот, например, послушайте, что говорит о музыке великий Людвиг фан Бетховен. «Музыка — это язык души, область чувств и вдохновений». А Фридрих Ницше сказал так, без музыки жизнь была бы ошибка. Толстой Лев Николаевич заметил, музыка – это высшее в мире искусство. Цель музыки – трогать сердца, это сказал Иоганн Себастьян Бах. Музыка способна оказывать известное воздействие на душу и на ее эстетическую сторону, сказал Аристотель. Тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник выражений в том, где речь умолкает сказал сказочник Гофман Слова иногда нужны музыке, а музыки слова нет, это сказал Грик. Ну и, конечно, раз мы из школы Петра Ильича Чайковского, конечно, скажу еще и его прекрасные слова. «Красота музыки», сказал Петр Ильич, «в простоте и в естественности». Прежде чем поговорить об оркестре, конечно, мы представим инструменты, которыми играют ребятки нашей музыкальной школы. Пока мы не научимся играть на своем любимом инструменте, об оркестре речи идти не может. И сегодня самые лучшие, самые яркие представители каждого своего факультета предстанут перед вами. И начнем мы с ее величества скрипки. Представит нам ее очаровательный, замечательный, уже многим известный, так как он выступал на этой сцене, Павел Гурьянов. Прошу, поприветствуем его. Здравствуйте, меня зовут Гурьянов Павел. Я учусь, в пер... я учусь в первой музыкальной школе имени Петра Ильича Чайковского. Вы меня, наверное, спросите, почему я выбрал именно скрипку, а никакую другую гитару, балалайку, то же самое. Да, действительно, Почему? Потому что один раз, когда я еще в музыкальной школе не учился, я музыку совершенно не понимал, особенно всякие балеты, оперы и такое, ну вот такое. Один раз я просто пришел в консерваторию, мне было очень скучно, но как только я увидел, как играют скрипачи, я понял, я хочу также. Я хочу также научиться играть. И вот уже второй год. Павел занимается в классе прекрасного преподавателя Сытиквой Наталья Альбертовна. Мы видели с вами ее оркестр, мы приглашали этот оркестр к нам в университет. И вот Павел ее ученик. Что ты сыграешь, Нам, Паш? Сегодня я хочу вам сыграть пьесу, которая называется Армянский танец вместе с моим другом Платоном. Пожалуйста, Прошу его поприветствовать. У Платона сегодня дебют. Итак, Феофилов Платон, барабаны. А еще я смотрю, ты держишь папочку в руках, значит, ты что-то нам прочитаешь. Паша, что-то ты хотел. Меня зовут Платон. На самом деле я занимаюсь аккордеоном. Микрофон. Платошенька, подойди к А барабаном начал заниматься недавно. В Африке барабан и человек считаются одним целым. Также он считается своеобразным языком, на котором говорят местные жители. Вот так. вот так. Я хочу вам рассказать и прочитать замечательное стихотворение Бориса Захадера про мой любимый инструмент. Борис Захадер, скрипач. У меня сосед-скрипач. Да какой еще? Хоть плач. Он недавно въехал к нам. Он тоже мальчик, Толя. Учится в какой-то там музыкальной школе. Я звал его играть в футбол. А он, конечно, не пошел. Я занят, к сожалению. Готовлюсь к выступлению. Чего и ждать от скрипача? Боится он, небось, мяча. Да хоть бы он имел играть на свои скрипучки. Играл бы, что ли, всякие хорошенькие штучки. А то он пилит целый день одну и ту же дребедень. Тири-пири, тири-пири, тири-пири, тири. «Что он там пилит, наш сосед?» – спрашиваю маму. «Он, он не пилит», – был ответ, – «а играет гамму». Тут мама стала объяснять, что надо упражняться, что я бы чем мечи гонять мог тоже позаняться, что без учения нипочем не станешь даже скрипачом. В общем, из-за этих гам сел я за уроки сам. Я ему за эти гаммы как-нибудь еще задам». А на днях билет мне дали на концерт в колонном зале. Был замечательный концерт, я не скучала нисколько. Вдруг, совсем уже в конце, выходит это только. В костюмчике с воротничком, со скрипочкой и со смычком. Я затрясся прямо. Сейчас начнется гамма. Давай скорее уходить, толкаю я соседа. А то он как начнет зудить, не кончит до обеда. Тише! Сзади закричали. Я и встать ты не успел. Слушаю, тихо стало в зале. Кто-то, слышу, вдруг запел. Неужели это скрипка? Тут какая-то ошибка. Я смотрю на сцену. Нет, ошибки нету. Там, се... Там стоит со скрипкой. Толя, мой сосед. Играет, не боится. А ведь кругом народ. А... Слов... Скрипка словно птица. Поет, поет, поет. И вдруг она умолкла зал загрохотал я как крикнул только ну что ж ты перестал сосед толкнул меня плечом ты что знаком со скрипачом и я ответил с торжеством да мы же вместе с ним живем домой нам было по пути он дал мне скрипку понести. Армянский тайм. Спасибо, дорогие мальчики, за очень интересный рассказ. Мы верим, что вы любите свои инструменты, это действительно чувствуется. Его Величество Флейту представит нам Бородина Мария. Меня зовут Маша, я учусь на отделении Флейты, и про нее я вам сегодня хотела бы рассказать. Флейта — это самый древний из найденных сейчас инструментов, и самый древний Флейте — 45 тысяч лет. Бывают флейты двух типов. Продольные, на которых надо играть вот так, вертикально, и поперечные, на которых играют, когда держат горизонтально. У меня как раз поперечная флейта. Сначала их делали из костей животных и различных растений, но потом стали делать из металла и даже серебра и золота. Флейта состоит в другой группе оркестра, группе духовых инструментов. И обычно там 2-3 флейты. Также бывают не только такие, такая флейта, как у меня. Например, бывает флейта пикола, которая играет очень высоко. И басовая и альтовая флейта, которая, наоборот, играет очень низко. Машенька, а что ты нам сыграешь сегодня? Я хочу сыграть вам произведение Иоганна Себастьяна Баха, которое называется «Шутка». Шутка Баха. Спасибо большое, Машенька. Подборные аплодисменты мы провожаем Машу со сцены. Маша учится в классе преподавателя Пушина Степана Сергеевича. О, доброе утро, Регина Ринатовна! К нам идет Регина Ринатовна со своей любимой доброй и прекрасной ученицей Софией. Встречаем, друзья. Доброе утро, как уже сказала Евгения Владимировна. Так обычно я приветствую всех своих учеников. И подписчиков в инстаграм. И сегодня я расскажу вам про замечательный инструмент домра. София, садись, пока. Спасибо. Домра это русский народный инструмент. Очень часто ее путают с домброй. но домбра это восточный инструмент, который чем-то напоминает домру, но имеет совершенно другие корни. Домра родственница балалайки и и домра и балалайка обычно играют в народном оркестре. Если флейта и скрипка играют в симфоническом оркестре, то у Дом и балалайка есть народный оркестр. Домра — относительно молодой инструмент. Она была очень популярна на Руси с 16 по 18 век. Тогда на ней играли скоморохи. Вы знаете, кто такие скоморохи, ребята? Скоморохи — это такие... <связь> а, Веселые как, ребята. Веселые ребята, как вот сейчас говорят, есть стендаперы. Вот тогда были скоморохи. А, они играли на музыкальных инструментах, пели песни. Но они чем-то стали неугодны церкви и царю. И тогда, в XVIII веке, был издан указ о запрете а, скоморошества. И тогда же были сожжены все музыкальные инструменты, на которых они играли. И домра в том числе. Но русский люд не растерялся. И вместо «Домры» они стали играть на балалайке, на треугольной. Вот а, потом «Домра» пропала совсем с территории Руси. И в 1896 году музыкант Василий Васильевич Андреев обнаружил прототип «Домры» на чердаке у своей тети. И вот он подумал, а давай-ка я сделаю «Домру». И, возро... э и дам ей новую жизнь. И вот он возродил домру, и так сейчас мы играем на такой домре. У нее три струны, но бывают домры и четырехструнные. На домре играют медиатором, и сейчас вы услышите, как она звучит. на разную музыку и академическую классическую и современную и народную и сейчас я для вас сыграю одну мелодию если вы ее узнаете то поднимите руки после того как ее услышите хором, сказали. Конечно, мы узнали. И сейчас мы вместе с Софией сыграем еще одну очень популярную песню на Домре. Это народная песня «Калинка, малинка». Регина Ринатовна со своей ученицей Сайфулиной Софией. С Региной Ринатовной мы сейчас вместе преподаем, ведем в нашем классе подготовительном. И сейчас ребятки, конечно, все хотят играть на домре. И на нашем экзамене мы просто не знаем, что делать. Все выбирают этот инструмент. И это неудивительно. Я думаю, вы понимаете. Следующий инструмент. Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная. Угадали о ком сейчас и о чем пойдет? Конечно, но только о шестиструнной гитаре сейчас нам расскажет Шарапов Данияр. Меня зовут Данияр. Я люблю музыку, люблю петь, играть на гитаре. Из всего многообразия музыкальных инструментов я выбрал именно гитару. Хотите узнать почему? У каждого инструмента есть своя история. Послушайте историю гитары. Давным-давно в Древней Греции жил Орфей. Он был первым музыкантом на земле. Орфей пел песни, играл на кефаре. От кефары пришло название современного инструмента — гитара. Но внешне эти два инструмента совсем не похожи друг на друга. В переводе с арабского гитара — это кутюр. То есть четырехструнный. И действительно, у самой первой гитары было лишь четыре струны. Очень долго гитара обходилась лишь четырьмя струнами. А сколько струн на нашей гитаре? Шесть. Правильно, шесть. <сёк> Каждая струна имеет свое название. Первая – ми, Вторая — си, третья — соль, четвертая ре, пятая — ля и шестая — ми. В XIII веке музыканты-арабы завозят гитару в Испании. В этой стране гитара становится самым любимым музыкальным инструментом. В XVI веке испанцы прибавляют к четырем струнам пятую, и получается знакомый строй. Еще позже добавилась шестая струна. Именно такой строй — Нашел до наших дней строй называется испанским, а гитара шестиструнная. У гитары есть ближайший родственник, родственница, то есть инструмент, на котором играли до появления гитары, это лютня. «Лютня была любимым инструментом в домашнем музицировании. В знатных семьях считалось обязательным обучение игре на лютне. Представьте, что на лютне было аж целых 24 струны. Эти струны изготавливались из бычьих жил, и лютня постоянно расстраивалась. Прежде чем играть, музыкантам приходилось э, долго настраивать лютню». Гитара — струнный, щипковый музыкальный инструмент, один из самых распространенных в мире. Применяется во многих стилях и в направлениях музыки. Например, романс, блюз, кантри, джаз, рок. Я думаю, что вы все поняли, почему я выбрал именно гитару. Я полюбил гитару, так как на ней я могу не только исполнять классические произведения, но и играть, но и, играть и петь э, песни. Ее волшебные звуки приносят мне радость и умиротворяют меня, вдохновляют и восхищают. А когда мне удается осилить какое-нибудь сложное произведение, медленно, нота за нотой, соединяя все звуки в одно единое целое, я ощущаю себя победителем. Играть на гитаре — это значит постоянно учиться делать что-то новое и развиваться». Большое спасибо, Деньер, за очень искренний и добрый рассказ. Сейчас сначала сыграет нам на гитаре Лиза Ильина. Поприветствуем ее, пожалуйста. Я вам сыграю произведение, которое называется «Любопытный». Его написал Александр Винницкий. Большое спасибо, Лизочка. И на сцене вновь Шарапов Данияр. Он тоже, конечно, хочет сыграть. Он столько вам рассказал про том, как он замечательно любит и знает свой инструмент. А вот теперь мы послушаем. Сегодня я исполню Алиманду. Сейчас будет необычный дуэт. Мы с вами уже послушали сегодня скрипку с барабаном. А вот сейчас на сцену выходит гитарист Осипов Владимир. Встречаем Володю. А вместе с ним идет балалайшник, наш прекрасный Миша Безденежных. Миша доверил мне рассказать о его прекрасном и любимом инструменте. И вот послушайте, что он просил меня рассказать. Балалайка. Сравнительно молодой русский народный музыкальный инструмент. Первые упоминания о нем относятся к середине 17 века. В то время балалайками активно пользовались скоморохи, профессиональные артисты и музыканты того времени. В каждой местности были свои разновидности балалайк. Где-то двухструнные, а где-то трехструнные. Количество ладов тоже различное, пять или семь. Каждый исполнитель все делал для себя и под себя, свою балалайку. В конце 19 века Василий Андреев обобщил все балалайки и создал инструмент, внешним видом которым мы теперь, с которым мы хорошо знакомы. Это характерная треугольная форма, гриф с ладовой системой и три струны. Играют на балалаке пальцем. Основной прием игры – это бряцани или пицциката. Услышать и увидеть лайку сейчас чаще всего можно в профессиональных коллективах, оркестрах и ансамблях народных инструментов. Активно выступают солисты-виртуозы. Это Андрей Горбачев, Алексей Архиповский и народный артистка Татарстана Ольга Вайсбекер, которая, кстати говоря, еще работает в нашей музыкальной школе. А сейчас в исполнении дуэта наших прекрасных мальчиков мы услышим произведение, которое они объявят сами. А преподаватель у нашего Мишеньки Замечательный, прекрасный, любимый тоже нами всеми. И оркестр приходили к нам народных инструментов. Это, конечно же, наш Алексей Викторович Гришин. Что вы сыграете, мальчики? Евгений Баев. На ранчо. На ранчо. Молодцы, браво. А сейчас Саберзянов Роберт загадает вам загадку про свой инструмент. В руки ты его берешь, то растянешь, то сожмешь. Если это повторять, начинает он играть. Сбоку клавиши ряды, чтобы петь на все лады. Не рояль и не тромбон. Это что? Правильно. История аккордеона берет свое начало с Древнего Востока. У истока создания стояли великолепные мастера. Немецкий часовщик Христиан Бушман и чешский умелец Франтишек Кишнер. Самым известным аккордионистом, изобретателем аккордиона был, конечно, венский органист Кирилл Дамиан. На сегодняшний день аккордион – это, конечно, один из самых любимых инструментов. В большой дружной семье музыкальных инструментов. Каждый имеет свои, конечно же, особенности и свое уникальное звучание. Чем же отличается аккордион? Акккордион – обладает изысканным, благозвучным тембром. Аккордеон вобрал в себя свойства разных музыкальных инструментов. По внешнему облику он напоминает баян. Совершенно верно. По конструкции гармонь, а по клавиатуре Фортепиано. Вот сейчас мы с вами в этом убедимся. Мы много говорили сегодня про скомарохов, про Петрушек. Вот сейчас как раз Петрушка к нам и выйдет на сцену. Встречайте, дебютант, очаровательный первоклассник Набиуллин Ильяс представит свой потрясающий класс наша любимая, очаровательный наш преподаватель Генятульна Лариса Александровна. Все ребятки, это будут ее ученики. Поприветствуем Петрушку еще раз. Роман Бажилиц Петрушка Ну а теперь на сцене появляется Саберзянов Роберт. Как бы слушали и слушали. И у нас есть такая возможность. Сейчас на сцену выходит Тимохин Михаил. Встречаем. Большое спасибо, Мишенька. Дорогие друзья, ну а теперь у меня к вам вопросы. Вот у нас были наши прекрасные инструменты. Представлены все ребята, когда освоили свой инструмент, непременно играют в наших оркестрах. Оркестры у нас разные. симфонические, народный. Как мы уже говорили, да, сегодня джазовый. Оркестр, оркестр в с греческого, это, между прочим, в отечественном театре площадка для хора. А не так, как мы с вами привыкли думать, что это коллектив музыкантов. И вот сейчас на сцене прекрасный вокальный ансамбль нашей школы. Сегодня мы приглашаем взрослых ребят. Обычно увидели малышей, а вот сегодня посмотрите, кто к нам пришел. Когда-то они были малышами и тоже пели в наших компанеллах, во всех наших коллективах. А сейчас они занимаются у прекрасного преподавателя Ирины Сергеевны Брусовой. И они пришли сегодня малым составом, ансамблем Брио, который уже стал, стал лауреатом международных конкурсов. И они исполнят нам очень красивую песню «Игоря Крутого». Эта песня является гимном детского фестиваля "Новая волна". Встречаем, друзья! Все наши педагоги тоже играют и поют со своими детьми. И вот на сцене сейчас. 30... Принималась эта на... Но Вес. я веселая. Большое спасибо. Пожалуйста, не уходите ансамбль со сцены. Я хочу пригласить еще раз всех музыкантов на сцену, всех педагогов. Огромное спасибо. Большое вам спасибо. Теперь мы знаем, как создается оркестр, как вы поете. Мы вам очень благодарны.